Стройтесь на себя. Почувствуйте свой центр, свое сердце. Вы должны понимать, что пока вы делаете эту часть, я записываю для вас следующую. Глубокий вдох вниз живота и медленный выдох. Ключом своей божественной воли я, Ирина, каждый свое имя. Глубокий вдох и медленный выдох. Чувствуйте себя. Воспринимайте все так, как течет время. Есть прибой, циклы, зарождение и разрушение. Давайте сейчас через свое дыхание соединимся с циклами и потоками. Глубокий вдох. Много воздуха набираем внутрь себя. И медленный выдох. Со следующим вдохом как будто бы расправляйте свои крылья и присоединяйтесь через макушку к своему небесному племени, волеизъявляя ангелы, архангелы, небесные кураторы, хранители светители родов. Пропустите глубокий вдох. И с выдохом по позвоночнику поток пропускаем. Уходим в ядро земли. Представляем, как прорастает корень прямо из копчика. И уходит вниз. И мы делаем глубокий вдох. Положите руки на сердце. Левая касается груди, правая накрывает левую. И скажите себе, я есть. Я свет. Я жива. Я живая душа. И дышите с этой минуты очень глубоко и осознанно. Очень глубоко и осознанно. Представьте в своем сердце самое безопасное место на свете. Что это для вас? Прямо представьте и внутри своего сердца окажитесь в этом месте. Находитесь в самом лучшем месте Вселенной, в той точке своего сознания, где гармония, баланс, мир, покой, единство, целостность, рай. В этом месте всегда любовь. Всегда безусловная свобода. В этом месте много места. Глубокий вдох. И постарайтесь раздвинуть свою структуру и представить, как это место заполнило вашу комнату. И как то место, в котором вы сейчас. Превращается в это самое безопасное пространство. Дышите глубоко и осознанно, слышите свой выдох, свое... Вместе с вами будет дышать земля. Скажите себе сейчас, я и есть это место. И глубокий вдох. И с этой минуты через орбиту вашего сердца будет дышать земля. Масштаб вашей орбиты сердца позволит вам накрыть куполом света чистоты, покоя, безопасности. Ровно столько, сколько вы надышите, поэтому дышите глубоко, глубоко, дышите в живот глубоко, мягко и плавно, чувствуя и всю ответственность, и всю простоту. Ощутите под своим сердцем свой пупок, сделайте глубокий вдох и выдох, и возьмите его под контроль. Пуп земли, свое эго, прижмите к спине настолько, насколько вы можете, и силой своего духа побудьте в замерзшем состоянии, в выдохе, вдох и выдох, замрите, не дышите, держите контроль, контроль над стихией земли, во власти воли и духа, вы решаете ничего не бойтесь балансируем и выдох мягкий вдох вдох вдох Спокойный вдох. Мы настроились на землю. Почувствуйте свое сердце снова. Там всегда безопасно, тихо, мирно. Тепло. Там всегда ответы на все вопросы. Нам нужно быть в сердце. Еще раз почувствуйте свой пупок. Доверяйте Божественному руководству. И вы всегда будете под защитой покровом Матери-Земли. Матери Мира, Ангелов, Архангелов, с которыми мы соединились. Ничего не бойтесь. Глубокий вдох. И если я могу что-то сделать миротворческое, я делаю в любых условиях. Всегда следуй за своим предназначением. Что делать сейчас, знает сердце. Действует пупок, контролируемый духом. А теперь поставьте перед собой лицо человека, с которым вы находитесь во внутреннем конфликте. Если у вас нет такого образа, представьте перед собой Образы правителей, которые находятся в конфликте. Образы наций. Представьте перед своим лицом что-то, что находится в конфликте. Вы можете представить огонь и воду, лед и пламя. Меч и дерево, жизнь и нежизнь. Представьте, как что-то находится в конфликте. А сейчас запросите свою систему показать вам, где это находится в вашем теле. Где конфликт живет во мне душа и тело покажите мне где конфликт живет во мне глубокий вдох внимательно почувствуйте это место Глубокий вдох. Напомните еще раз. Я свет. Я свет. Я есть. Я доверяю божественному руководству. А теперь делаем глубокий вдох. И медленный выдох. И со следующим вдохом на пике готовности к выдоху представляйте, как вы превращаетесь в водопад, который смывает внутри вашего тела все точки боли, найденных вами конфликтов. Если вы горите адским пламенем всем своим телом, как я сейчас, ощущая конфликт внутри земли, сделайте очень сильный водопад, вселенский ливень, потоп, что угодно. Пусть разверзнется небо над вами. Глубокий вдох. И выдох. И расслабьте, расслабьте в конце выдоха. Тело расслабьте. Расслабьте эту точку, зону, если болит. Дайте ей свободу. Выровняйте ноги, если в них была боль. Еще раз. Я водопад. Глубокий вдох. И выдох смываем. И вечность отпускаем. Нет ничего лишнего. Еще раз. Я водопад. Отпускаем. глубокий вдох, продолжайте дышать, я водопад, запустите мощный, мощный дождь, который льется над головой без остановки. И смывает все. Увидьте, как стекают потоки, как образуются реки, как реки стекаются в море, как моря соединяются в один океан. Океаном, будьте океаном, глубокий вдох. Осознайте, что на дне этого океана есть вулканы. И это единственное место на земле, где мы с вами можем примирить огонь и воду. Это океан. Глубокий вдох. Ныряем. С каждым погружением в свой выдох ныряйте в океан. На самое дно. Пока не достигнете опоры на дне. Когда достигли опоры на дне, встаньте на ноги в полный рост, ощутите своими ногами опору одного океана, почувствуйте вокруг себя безграничное пространство воды. Точите каждой ногой по очереди о землю которая является дном океана и чувствуйте как внутри вас поднимается огонь как вулкан пробуждается на дне океана все вулканы земли пробуждаются мы сделаем Вместе с вами это, вместо природных явлений. Давайте проживем это здесь и сейчас. Ноги громко стучат по земле. Стучите так, как вы злитесь сейчас. Как вам тяжело с этим справляться. Стучите в эту землю, в это дно океана. Всю свою ярость, всю свою злость, всю эту несправедливость. Злитесь, злитесь, не оставляйте это себе. Вулканом дня океана все равно, что вокруг вода, они все равно бурным потоком выливают свою магму прямо в воду. Чувствуйте, как по ногам поднимается огонь, как холодный поток вашего трезвого мышления разума, интеллекта спускается вниз, с головы вниз, как дождь про продолжает гасить, это огнево, но огонь поднимается вверх, и им предстоит встретиться, именно сейчас это происходит в мире, эта встреча, проживите ее. Проживите ее в себе, освободите ее сейчас. Сильнее ногами, сильнее злитесь. Не останавливайтесь. Если быть в войне, то внутри и сейчас. Останавливайтесь, почувствуйте, как лава, океана, ставшая магмой, заполняет ваш живот, центр груди и превращается в третью стихию – огонь и вода объединяются и становятся плазмой. Характером. Эта плазма заполняет все внутри. Она заполняет всю вашу структуру. Вы становитесь как Нео, обновленным человеком, неделимым которого огонь и вода не делятся. Плазма растекается из центра груди, центра живота, заполняет горло, руки, бедра, ноги, колени, стопы, лицо, волосы. новая земля новый человек новое начало прошлого больше нет мир меняется навсегда и я к этому готова я к этому готова я готова глубокий вдох и всю силу в пупок с выдохом подтянули, опустились и сели в простую позицию. Сердце воина света проснулось, пробудилось, исцелилось. И да есть так. И да есть так. Мы объединяем ангелов небес и воинов земли. Я и есть воин света. Хватит ждать спасения. Помощи мира покоя я и есть та сила которая все это создает полный вперед Когда пробуждаются воины света, наступает время Матери Мира. Верьте в своих мужчин, верьте в свой род, верьте в свой народ. Увидьте перед своим взором глазами Матери Мира, как жмут руки правители, Как держатся за руки все люди, Как обнимают друг друга те, кто враждовали, Как вы обнимаете того, с кем в конфликте, для земли все мы дети. Мы все дети одной земли. Глубокие вдохи, глубокие выдохи. И снова вы в своем сердце, в самом безопасном пространстве. Что это за место сейчас? И прямо сейчас я утверждаю, что каждое место, в котором я нахожусь, это самое безопасное. Самое нужное. Самое верное место для меня сейчас. Я дышу, значит я живу. Пока я живу, я буду дышать миром. Каждый мой вдох, любовь, Каждый мой выдох, благодарность. И каждый раз, когда мне захочется снова разделять, я буду возвращаться в это мгновение опять и опять. Пускай мой внутренний воин света, который пробудился напомнит мне все это и не позволит отвернуться от брата или сестры, отвернуться от себя. Невозможно отвернуться от себя. Ты — это я, а я — это ты. Я буду хранить жизнь. Я буду человеком, который хранит жизнь. И Если я не знаю, какое мое предназначение сейчас, сохранение жизни ⁇ вот что объединяет нас. Глубокий вдох. Глубокий выдох. И сейчас через макушку. На выдохе. Представляем, как мы золотым потоком наполняем всю свою структуру. Выдох, наполняем золотом все свое тело, свой дом, свою семью, свой род, народ, природу и всю планету. Дорогие, страх – это нормально. Каждый раз, когда вам страшно, говорите себе «Я свет, я свет, я свет, я есть, я хранитель мира». Будет так, как должно быть. Мы там, где мы должны быть. Мы с теми, с кем мы должны быть. Позволяем времени плыть. о себе жить. Нет лишних людей на этой голубой планете. Мы все ее дети. Обнимите себя за плечи. Который у нас есть все остальное иллюзия ума конфузия мы придумали много игр чтобы играть каждое мгновение мы можем по-другому начать я душа и ум я и сделал. <свеск> Я свет. Есть мир во мне и мир вне меня. <свист> Глубокий вдох. Поблагодарите тех провокаторов духовного роста, которые вас привели к этой точке. Прямо сейчас, мысленно в своем сознании, поклонитесь тому, кого час назад вам хотелось обвинять в своих страданиях, поклонитесь низко, подарите свет этому духу, который казался разрушителем. И если вы можете, коснитесь лбом земли, такой искренний поклон, выразите тем, кого хотелось ненавидеть, потому что только любовь исцеляет, только любовь примиряет, и только любовь может все изменить. Поток истины не остановить. Осознавайте себя любовью и берегите жизнь. Обнимайте себя почаще, обнимайте близких и не разделяйте, объединяйте. Держите в своем сознании мир целостным и счастливым. Именно этого просит нас Мать Мира. Мы сильнее, чем думаем. И сила наша в любящем сердце. Представьте в своих руках прямо сейчас на ладошках голубя, голубя мира, с зеленой веточкой в клюве. Отпустите его в небеса и пускай он летит туда, где не умеют любить, где хотят воевать. где чьим-то сознанием правит ложь, и пускай все наши голуби мира бросят в этих точках эти веточки, и прорастут деревья, и прорастут цветы, прорастут кусты. Растения, именно растения, утилизируют все искажения. Все будет хорошо. Боки вдох.